«Верующие в Сына имеют жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Так написано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Есть проповедники, которые веруют только в Отца, они не верят в Сына». И поэтому гнев Божий пребывает на них. Кто же такие эти верующие в Сына? Кто те, которые имеют жизнь вечную? Это люди, которые повинуются словам Иисуса Христа. Это люди, которые отвергнули себя, взяли свой крест и последовали за Сыном, за Иисусом Христом. Все слова, записанные в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые говорил наш Господь Иисус, это есть заповеди Божьи. И Иисус говорит, что те слова, которые Он нам говорил, не есть Его, но пославшего Его Отца. И слова, которые говорил Христос, есть заповедь. Это вы найдете в Евангелии от Иоанна в 12 главе. Если я не ошибаюсь, 49 может быть, 50 стихи. Поэтому, мои дорогие, если вы хотите иметь жизнь вечную, то вам нужно верить в Сына. А верить в Сына Божьего, это значит верить тем словам, которые Он говорил, и повиноваться Его словам, записанным в Евангелии. Тебе нужно иметь связь с Богом также, и слышать, что Он будет тебе говорить в твой дух, и исполнять то, что Он тебе будет велеть. Поэтому прекращай играть в религию. Прекращай заниматься э, видом, что ты якобы верующий. Но не исполняя воли Божьей, не исполняя Его слов, ты никакой не верующий. И суд Божий, он пребывает на тебе. Гнев его, он пребывает на тебе. И такой человек не наследует Царство Божьего. Он погибнет в аду. Поэтому исправь свое положение перед Богом и начни доверять Господу Богу всем Его словам, записанных в Евангелии, и повиноваться им, и следовать за Христом, так как здесь написано «Да благословит вас Господь наш Иисус».